Здравствуйте, с вами Руслан Натарнюк и школа Боя Ураль. В этом уроке мы покажем, как научиться серийно атаковать и делать комбинации. Чтобы максимально рационально научиться использовать движение своего тела, и чтобы каждый удар заряжал последующий свой удар, причем рукой и ногой, мы используем следующее упражнение. Первое упражнение связываем руки с ногами, максимально рационально. Запускаем время, например, там минута, две, три, раунд, какую хотите. И система такая. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, два, три. Раз, два, три. Корпус-голова, нога, корпус, голова, нагада. Причем вроде можно разные высоты. Ведь также удобные у вас. Комбинируйте можно любые. Но важно, чтобы был вот, вот этот механизм. Такой. Итак, да. Следующее упражнение построено на чувстве ритма. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Итак, вот, настреливайте себе вот, э, такую связку и другую выстраивайте себе. Следующее упражнение, оно построено на свободной атаке, но работаем по уязвимым зонам. Итак, подбородок, солнечное, солнечное сплетение, печень, э, плавающие ребра, бедро внутри, внешняя сторона бедра и разные-разные удары. Стараемся на протяжении всего раунда... Держать похожий ритм. Работать постоянно голова, корпус нога, корпус голова. И вот менять э, наши э, уровни атаки. Ну и начинаем так Упражнение уже работа на лапах. Довольно-таки сложное упражнение. Потому что здесь мой партнер меня пробует как будто атакует лапами. Он на меня бросает удары. Давай. А я их сбиваю. Но это как бы руками не сложно. Он меняет уровень. Верхний, средний, нижний. Но когда подключаешь в этот ритм ноги, тогда становится уже сложнее. И как раз здесь формируется Чуть-чуть новая биомеханика движений, связок, которые требуют от себя видеть, куда бьешь. И уже как бы наносить более правильные удары, чтобы четкая стопа поднималась на удар там, Острые колени были, но вы сейчас увидите. Партнер начинает медленно атаковать. Моя, значит, пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, меня. Двигайся меня. Первая ошибка это ха – это хаотичная работа. Начинаете бить, потом где-то удар ногой. Снова удар, удар, ногой, потом где-то удар рукой. Как раз раз, два, нога максимально рационально использовать каждое движение, а не просто набор ударов. Вторая ошибка – когда работаете в ритме, там раз, два, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, раз, два, три, то стараться этот ритм держать на протяжении всего раунда. Следующее, когда вы отрабатываете например тоже ритм или вот координационную вот эту связку, то руки вот здесь. Для начала можно, но потом должны поднимать руки и бросать. Их уже с боевой стоечки. Следующее. Увлекайтесь только уровнем корпуса или там голоды. Старайтесь отрабатывая. Работаем максимально по лоборами. Следующая ошибка работы на лапах. Если ваш партнер будет в начале ваших отработок очень быстро атаковать, у вас ничего не получится. Я начинаю там руками работать, и ногами уже не успеваю, просто очень быстро. Сделайте медленный альтеры, начните приспосабливаться, приучайте свое тело более быстро ре реагировать, и тогда у вас будет получаться. Еще одна ошибка. Слишком много увлекаться на руках. Или наоборот, там на ногах. Старайтесь вот это все соединить вместе, чтобы ритм вашей атаки был максимально сближен до одинакового, чтобы скорость удара ноги была максимально приближена к скорости удара руки. Следующая ошибка. Партнеры, когда держат лапу, то не надо их слишком много разбрасывать. Максимально кучно. Это многие тренеры и не знают, что ручки держать максимально близко. Если уже где-то нижний уровень, да, то, то тоже их сильно не разбрасывать. Самое большое преимущество, как по мне, так это живая атака. То есть вы видите, куда атакуете. У вас не просто автомат заряжен на какую-то там голова, солнечная печь, А вы атакуете и смотрите, куда. Вы успеваете вот эти за маленькие фрагменты времени увидеть, где открытая зона. Вот это самое важное. И при этом сохранить темп. Здесь еще очень важно, что вы иногда можете атаковать раз-два-три, а иногда раз-два-три. В зависимости от того, как закрывается партнер. Вот это самое трудное, вот этот, выдержать неровный ритм атаки. И как раз это упражнение, оно формирует вот этот неровный ритм серийной атаки. Это, в общем, про серийную работу, комбинации э, на более продвинутом уровне для э, спортсменов, которые уже не один год в единоборствах. Если у вас будут какие-то вопросы, задавайте, буду рад ответить. Если вам видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал и до встречи на новых уроках.